Француженка решила отдохнуть В России, а друзья ее Говорят, слушай, но ты Не пей с русскими, а допустит Тебя по кругу Приехала она Отдыхает месяц Не пьет, под конец отпуска Русские говорят Но грех не выпить-то На пасашок. Согласилась, выпила Жахнули они ее все Приезжает она домой и рассказывает Блин у них праздник есть такой, называется посошок. Посмотрите, что это за праздник. Посмотрели они все книги, энциклопедии, все перерыли, ничего не нашли. И говорят ей, слушай, ну нет у них такого праздника. Есть слово, похоже, называется посох. Она говорит, ну, а это что означает? Они говорят, палка в дорогу.